Съемка что ли? Ну, конечно, начал что-то а сказать, -то? мы ведем репортаж, да? Нет, зачем? надо сказать, что вот ты собственник данного доходного дома. Вот этих вот проектов, которые мы строили. Это Дуплекс. С обратной стороны справа мы сейчас покажем два маленьких дома, еще один доходник, он у нас продан и вот наиболее большой доходник на 19 студий. Вот за спиной Иваны Чап он Вы, Наверное, задавайте вопросы какие-то, я буду рассказывать И так все понятно, что дом на 19 студий, что каркасной технологии построен года три тому назад. Заселяемость в средней процентки 95. Вот. А сколько времени ушло на заселение есть четыре где-то на заселение ну, на строительство строительство ушло но ну, он строился как бы в два этапа где-то ушел год так uh -huh. по идее строится это за полгода Макс. то есть стройка инженерка обстановка отдел да -да -да. да -да -да. сделать ну, где-то ушло на заселение месяца. Что, так, да. По идее, где-то на проект это 9-19 месяцев. Ну, да. По идее, да, лучше год закладывать себе, подключить момент покупки участка, строительства, подсоединения всяких сетей, электричества тоже уходит какой-то... И... А, с учетом оформления Долг, ну, оформление, оформление, по идее, занимает месяц. Вот, если бы не наше галимное законодательство, которое меняется постоянно, да. сегодня так, завтра это... Вот, по идее... По оформлению ты несешь документы в МФЦ, ждешь там 2-3 недели, получаешь документы на дом. Здесь, как бы, никаких таких подводных камней особо нет. Так, вот у нас какая получается, здесь коллективная составляющая. А ты землю дом построить, там, вот такой вот... Ну, на чем заработать? Ну, на аренде, получается, так, если по честному, ну, процентов 20 годовых. Это, это завучено в расходах на управление, на коммунал, на всякие деньги. какой поток, поток аренды сейчас? 1400 здесь. Вот. То есть ну, там определенные расходники. Там, вывоз мусора, там, всякие подсыпки дороги. А сколько из четырехсот получается расходник? Расходник ну, 10% процентов управления, где-то порядка двадцатки коммуналка, наверное, вся это отопление, горячая вода, электричество, тысяч пять вывоз мусора, интернет, полторы тысячи, сносов Снт две тысячи, ну там где-то ну, тысячи семьдесят получается. То есть чистыми получается триста триста тридцать. На, на руки. На руки да. Это с вычетом 6% или еще нет? Нет, нет. нет. Это да, без вычета 6%. Процентов, 6% да. Ну, чисто место, как бы, ну, 1300 где получается, потому что я все официально сдаю через и по угу. 7% получу, чтобы меня не трогал никто. Почему 7? Потому что 7. Для подсчета. То есть, реальная окупаемость вот этого всего хозяйства, ну, лет 5 лет. Там, конечно, в Вебинар некоторые граждане рассказывают, что можно за два года купить, но это чтобы продать курсы свои. Ну да, да. мне тут это на... один товарищ рассказывал, студиями занимаются люди, значит, вкладываешь, ну, грубо говоря, пятерку, капает 50, и говорил, что это окупаемость 5 лет. Я говорю, слушай, не знаешь, как ты считаешь, я вот говорю, у меня такая другая математика в голове, вот, и твою математику я не понимаю, вот, я сначала немножко в школу сходить, твоей математике обучиться, а потом уже, это, это, не идти с тобой. Геометрия. 2 плюс 2, 8, да, 8. вообще, <свят> вопрос, вот, как люди уживаются, насколько они мирно живут и так далее, потому что я слышал, что, если в хостелах, больше чем в неделю их сдаю, что то начинается с уже. Ну здесь свои все свои студии, они все со своими саду-узлами, все со своими кухнями. Uh -huh. То есть каких-то конфликтов там особо нет. Ну тут как что бы, бы есть достаточно конфликтов жесткий конфликтов фильтр нет, на да? заселение. Uh -huh. То есть мы не селим там всяких мутных граждан. Вот. Самых русских селим. Ну или если это не русские, uh -huh. то, которые как бы подменяем. Адаптированные. Адаптированного. да. Чтобы не было да. Вот машины стоят, да, вот ну, там а. на одних мы приехали, а так вообще так народ вечером. Нормально. Как с парковкой? Ну, Тут на машинах не так много народу. Не так много. Да? Не так много Сколько стоит аренда студии одну? Ну, с коммуналкой 22. Так, коммуналка получается 20, да, на дом. Ну, в, обществе, в общем, цена. Ну да, вот. Так, электричество, такое отопление. Ну, отопление здесь газгольдер взорвется а, на 7 клубов. И электро, электрокотел, там 17 киловатт, uh -huh. Вот. Значит, ночью топится это электричеством по ночному тарифу. Uh -huh. Днем топится газгольдером. Но ну, сейчас в основном в эту зиму по воде. Получается накопительная емкость. Да? Пока это накопительная емкость. Ну и Эти есть, как они, господи, бойлер после нового нагрева по 250 метров. Uh -huh. ну, uh -huh. еще зайдем в котель uh -huh. 500 литров как еще воды на дом угу. хватает все на все да да Я Иван, а участок сколько здесь? да да да А в проекции сколько получается, да да да да да да да да да да Ну, да да да да Ниже если такой не проведешь. Или... Либо, вот эти дома, что Джейс, В Москве сейчас отменили ограничения, по-моему. Да? Ну, я последний ГПЗУ, который получал ну, в Москве угу. буквально три дня назад, там вообще как бы не было ограничений. Ну, там было сейчас. ограничение... Было 0,3 по пятну раньше, на застройке ГПЗУ не было указано, да? Не, ну, был, был. не было, не было. Написано, там, там было написано, что на 12 сотках я могу построить 500 метров. Угу. Максимум. Есть, грубо а грубо по пятну говорят, застройки ограничения метр, сразу нет. Сразу, по Пятну видите, застройки не, нет. не видел. А бывает. сколько на виленских сотках кирпичных было? Не написали пятьсот метров. Да. подробили а, ну, всякие нормативы от забора там что-то между там, Здесь там, мы красная от линия отметка, тогда, и от дороги мы отступали Но, в принципе в москве сейчас отменили ага. эти нормы вот недавно есть, там, красную линию такую, недавно там. на прошлой неделе знакомая тетка проиграла суд ага. она судилась с соседями у которых дом стоял там где-то в метре от забора суд ей отказал, сказал что сейчас в москве такие нормативы мы строим Шанхай в Москве. Да, да, да. Нет, мы здесь отступали по 3 метра, мы сделали оступ от дороги, но ну, то, что а. там парковка. Ну, да. ну и так вот формально соблюли там 3 метра. Угу. Сколько метров получается? Котейка 12, там 14. А. То есть студия там 6 на 3, 2 метра коридор, потом получается 14 на 12. Угу. сколько студий получается в этом доме? 19, 19. 19. 19. однако, котельная занята. Ну то есть порядка 400 метров здесь. Четыреста да? ну, двадцать. Так, так ну что, мы что посмотрели, да, в да, зайдем, понятно, да? да. Угу. Это, понятно, на студии тоже Вот одна из студий, да, получилось. Здесь понимаю, ну, это, это, это же Баллоны а, остались. студии, да, так они еще и целые да? а, они еще и целые. Ой, прям баллоны такие. Это нет, это остались не... в Раньше, то есть э, сколько порядка года топилось вот такими баллонами. Вот он мы это дело все посчитали и поняли, что газгольдер получится да, в 2 раза сюда. Это да. три, раза, три раза получается, Два-три раза в неделю да. получались, да, 4 да. да. баллона практически. Да. Валер, а сейчас получается ночью топим вот это? Мы, ночью, только, вот это и мы этой сейчас штукой вообще не, вообще не топим, вообще не топим электричеством, полностью топится газом. Да, да, я... да, все, за все, за, через а газгольдер. От электричества отказались что? От электричества отказались просто за необходимость. Во-первых, очень жарко. А, очень жарко. Очень жарко, да. А. Даже на, когда на 6 киловатт ставим, а, э, вот очень жарко. Плюс еще баллон, вот эти вот газовые. Угу. Вот, то есть, и очень жарко в квартиру. Поэтому сейчас, в принципе, комфортно. Угу. В дома тепло. Ну, как чистка, да? Да, чистка. Здесь, грубо говоря, Покровое. сейчас стоит система грубая очистки воды. Да, смысл вот этой вот вещи, то есть она в основном вот этого баллона, она проводит грубую очистку, потом непосредственно а, а, кокосовый фильтр, вот, который за солевой, он а, убирает, и смягчает воду, так относительно, то есть и вот уже до смягчения происходит вот в этом фильтре. Вот, солевой, да. Ну так что два этих дрезин по двести пятьдесят литров для воды. Вот как газовых, Да, 28 28 28 А это вот электричество, как? в там, Сейчас такая Ну, да, да, да. Не, было пару раз холода, но переходим Это, да, здесь непосредственно купите вето в этой игре а потом я уже на собрании ну, ну, ну, это, это как, -то как -то ну, сердце, сердце, на сердце. Пойдем теперь в Пойдем в мою сторону, Смотрите, вот пример студии. Да. А я уже смотрел. Ну, что не мешать снимать. Динамическая, да? да, да. да. Ну, просто пока здесь купают. На днях прям ребята с ним съехали. Да, да. Вот, он даже бутылка какая-то не стоит, да, с водкой, наверное. С бывшей водкой. Вот они все такого плана, То есть отделка и имитация груза. В чем имитация? А самый простой вариант. Сам простой вариант. Я сам в такой же студии живу. Половая доска. Половая доска обычная, покрашенная краской. Кухня с Светильник за 700 рублей с Тогда он стоил 1200. Это Сейчас подешевел. Сейчас подешевел. А там, кстати, полно осталось это А сколько получается вот отделка по, по себе Ой, ну, отделку я не скажу. Обстановка где-то чуть больше 50 а -а -а. тысяч это Отделка надо считать. Кухня, там, тысяч семь стоит. Владимир 1, шкаф это 12 тысяч. Знаете, всякие истории вот с точки зрения консервативных инвестиций, с учетом того, что народу много с противопожаркой болезнью задавал, и Да, да, да. противопожарка, по идее, мы видели решение, где у человека 30-й студии дома, у него стоит противопожарная система, офигенно выведен. Я уговорю, вокал концепции называется деревня Летенковка. Ну, как вариант, мне уже нравится. Да, да, Летенковка. Один человек сидит, присматривает ну, за всем. Ну ты этим. посмотришь, мы Лесной городок еще тоже посмотрим. Я думаю недельки-через две мы посмотрим Лесной городок. Там Хорошо. студии разбиты разные. Подороги, да. И Самое там немножко другое. Знаете, да, а в есть? сторону Апрелевки? Ага. А поэтому, да. поэтому мы сделаем эту экскурсию и тоже там посмотрим. А вот салоник. Да, Здесь это а саларифы да. или... Нет, а да. а а обычно. вода, да? да? Ну, да Железистая сейчас пока ну, да, пока, пока, да, живет. пока, пока живет. Угу. А это еще Почти. до системы, да? да, да. Доска я сейчас. Да. Да. Да. Да. Да. сразу брать управление. И Да. Да. Она быстро отмонтируется, он А это очень сложно. А это очень А нет Ой, купили интерфейс а интерфейс скалы, а насколько за изменилось за а тоже прокатит под ключ, например, внутри металлики, все двери, причем исполнение, ну как бы зашел. Я с ним столкнулся. 10 суток забор и ворожая А колодец септик хороший ну, А поддач, да? Ваня, справа доходит? Я Я а, ну не вопрос, сейчас организуем, что мы пойдем? Я, я организую, сейчас организую, я вам просмотрю. Тогда мне хейтингуется. Я ж ты был Да-да-да, сейчас самое главное, чтобы он был на месте. Да, на месте. Да, на месте. Пойдем? Да-да-да, идут, сейчас посмотрим. Вот я заезжал иногда, вообще, смотрите, с чем владеетесь. Да. Власти не хватает. Я в скромно не буду. В общем, он находится вроде нормально. Там где-то, вон, кто-то уже топит. Пожалуйста, дорогие, не скажите, не бойтесь, не бойтесь. Пока такой сервис нет, пока дорогие не бойтесь. Не, потом тут все будет... Пожалуйста, не бойтесь. У меня тут много, А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А А где там? А где А где там? А там? А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А где там? А А где там? А где там? Кисон для обслуживания а, всего сооружения. Так, копичный сегодня не посмотрим, но если что. Глубиной она 90. 90 метров. Ого. Здесь глубокие склоны. Сложно? Вот. Знаете, как выглядит. И че и? Я... Вода и вода. Притом там 92 метров. <связь> <связь> не, ну там нет, там что-то поменьше, сама скажи. А это же этот кисон. А, а ты же говорил 90. Там Сюда? это а то здесь да. потом, не знаю, насос, а вот тут, тут насос, а, да. то есть это разные скважины, здесь одна, не, тогда ввел заблуждение, А те дома там еще одна скважина. А дома другая ну, скважина, А, что по деньгам? Ну, в районе трехсот тысяч, где-то. Ну, под ключ полностью, да? Или потом проводка отдельно уже в дом. Не, под ключ, под ключ. Но с учетом, я что, что она грубо делилась на три участка, скважина. Раз, два и три. Все, я буду, я буду, я буду, я буду. А воды хватает? Ну, хватает. Ну, у нее дебет три куба в час. Вот эта вот вся бандура потребляет в сутки, ну, кубов пять, наверное, отсюда. Ну Паде да, можно еще. <существ> Домой <существ> 5 Нет, к ней еще можно подсоединить. К а, а вот соседней да, Ну нет, соседней специально <существ> Если ну, купить. Ну его никто не продаст, к сожалению. Не продают. Не продают. Это здесь вот газгольдер. Вот от него. Сопольный вод газовый. Поснимают эту штуку. Там газгольдер на 7 кубов. Это какая-то машина приезжает и закачивает куда Да. нужен и А где он приезжает а они шланг Далерей кидают они шланг, шланг да. они кидают да угу. 17 рублей литр стоит в принципе вполне там вот расход мы... копеечный вообще получается копеечный расход да, а там... у тебя где-то есть там датчик да или что или ну, это да. как ты видишь О, сколько расход там же такого вот, ночной и дневной расход идет там изменяет где вот, показу Вроде ночью он там меньше существенно, в принципе. Ну потому да. В ночь не моется никто не поэтому... Да, конечно, еще как моется. Да. И сколько да, раз кричат, в год? Кричат, когда в два часа ночи воду. А? Да, да. Сколько раз в год закачиваешь? Ну, система чистится. Но мы а, его а, ставили. Где? Валер, а сколько месяцев назад мы его ставили? Да ему уже полгода. А, нет, не полгода. Он не полгода, И Мы его поставили то ли в сентябре, то ли в октябре. В октябре, по-моему, по его ставили. Пока еще ни разу не закачивал. Угу. Грубо говоря, примерно на полгода его точно хватит, да? очень А там есть где-то какой-то датчик, который показывает пока. Пока датчик пока. Датчик хотели поставить, но что-то про него подзабылось. Забылось. Ну, ну, да, даже... Просто как мы поймем остаток, когда газ кончится. Подключу и другие баллоны. Ну и понятно, два дня. Нет, ну на два дня, ну да, Ну пойдем, что-то дуприт. Работают делаем,